Итак, приветствую вас, друзья! Сегодня поступил к нам следующий анонимный вопрос. Задает его дочь по поводу личной жизни своей мамы. Хочет узнать, сложится ли у нее личная жизнь. И я так понимаю, что женщина уже достаточно взрослая, поскольку дочь взрослая. И как-то мама уже совсем ну, начала терять надежду, будет ли у нее когда-либо близкий человек, которого она сможет называть своим мужем, который будет ей поддержкой, опорой на оставшуюся жизнь. Ну что ж, давайте смотреть. Я построила Харар на момент вопроса. И ситуация выглядит таким образом. Ну Сама по себе Луна... Сигнификатор вопроса находится в последних градусах Тельца. Положение ее достаточно сильное. Что уже говорит о том, что вопрос действительно имеет серьезную актуальность. И действительно человек настроен на то, чтобы быть в паре. Также Луна является управителем самого асцендента вопроса. И находится в таком интересном соединении с кармическим узлом, что можно говорить о том, что то, что происходит в жизни, это результат каких-то ее предыдущих воплощений, то есть это кармическая ситуация. И если до сих пор у нее что-то не сложилось в личной жизни, то, скорее всего, так и должно было быть. Ну, по крайней мере, до сегодня, до сейчас. Учитывая, что сигнификатор седьмого дома, отвечающего за партнерство, это ну, управитель седьмого дома Сатурн имеет хороший сходящийся аспект к Луне к Луне, то шанс действительно есть. Через два градуса будет точный аспект, что может говорить о том, что. Событие может произойти через две временные единицы. Вроде как Луна здесь достаточно быстрая, быстрая поскольку находится в Близнецах, бегающая, то можно говорить о том, что ну, вроде как ждать недолго придется. Это может быть ну, два дня в лучшем случае, два месяца ну, или два года. И также имеет очень хороший аспект, хотя уже немножко он расходящийся, к управителю четвертого дома, который отвечает за дом, за семью. В общем-то, шанс есть. Шанс есть. А теперь давайте посмотрим чуть подробнее, в принципе, на карту самого человека. вообще, Что он из себя представляет. Какие качества имеет человек. Ну вот. Это то, какой должна была быть ее жизнь данного анонима. Вот первая часть жизни это по императору, достаточно такая стабильная, устойчивая. Возможно, человек слишком многое решал лет до 25 в своей жизни, либо был под руководством некого мужчины авторитарного вторая часть жизни идет по справедливости что говорит о том, что многие ее события в жизни, там до лет 45-46 они были связанные с кармичными событиями. В общем-то, был шанс, как и быть замужем, какие и не быть замужем, но то, что происходило, оно имеет сильное кармическое влияние. Вот то, как произошло, так должно было быть. Третий часть идет по Луне. Вы знаете, Луна часто указывает на семью. Либо на какое-то творческое, может быть. Ну, творческие события в жизни человека еще она очень тесно связана с подсознанием с глубокими психологическими вопросами давайте посмотрим на ее страхи страхи идут по повешенному то есть человек может периодически испытывать сильное чувство вины почему то себя винить даже за то что он не делал и это может его как-то здорово выбивать из колеи при всем при том Человек, в общем-то, склонен к тому, чтобы вот по башне решительно менять что-то в своей жизни, руководить своей жизнью, ну вот что-то его может останавливать. Кстати, события, при которых, ну ситуация, при которой он может чувствовать себя максимально гармоничной, это уметь управлять своими финансовыми потоками, обеспечивать себя Иметь хорошую, стабильную работу. Здесь еще по фортуне может быть умелое распоряжение финансами. Также это может быть еще источники дохода, связанные с передвижениями постоянными. Имеет значение материальная обеспеченность человека. Уверена в завтрашнем дне. В принципе, то, как себя человек видит, как воспринимает по колесу фортуны, можно говорить о том, что она, в принципе, считает себя ну, во многих областях жизни удачливым человеком. А вот как ее видят окружающие по башне, то есть человек, который склонен что-то разрушать, может быть склонен к каким-то конфликтным ситуациям. И далеко не просто с этим человеком, с точки зрения окружающих, строить, строить какие-либо партнерские отношения. Но давайте посмотрим чуть глубже. Обратимся к формуле души. Солнышко в центре, Меркурий в центре то есть достаточно такие, сильное положение планет, говорящие о том, что человек очень легко, быстро должен был утвердиться в жизни, найти свое призвание, найти, чем заниматься, может занимать руководящие должности. Отношения к семье достаточно серьезные и ответственные. Но. Давайте посмотрим все же на мужчин. Вот смотрим орбиту Марса. На орбите Марса находится Марс ретроградный. Это говорит о том, что мужчины в ее жизнь могут притягиваться с очень сильным таким мужским началом, конфликтные, с которыми тяжело строить отношения. И мужчины, которые в принципе ну, очень упрямы. Но еще это еще указатель на то, что и она сама может вступать с ними часто в какие-то такие спорные конфликтные ситуации, то есть иметь достаточно сильный тоже авторитарный характер. Вот я сама вот будет по-моему. А вы знаете, как правило, когда... У человека сложный характер, то ему тяжело создать именно гармоничные отношения в паре, поскольку тяжело идет на любые компромиссы. Ну, это, вы вот, знаете, как причина, может быть, того, почему вот как-то до сих пор не складывалось. Слишком сильное мужское начало, слишком сильное, причем, ну, вот буквально идет еще отстаивание своих позиций. Вот будет, по-моему, то есть человек может... Даже бессознательно подавлять другого человека. Судя по тому, что я вижу, возможностей для брачных ситуаций, в принципе, было немало. Но как-то, видимо, они обошли ее стороной. Или, может быть, они не привели к желаемому логическому результату. Еще второй очень важный указатель. Это Меркурий, извините, не Меркурий, а Нептун ретроградный на орбите Марса. Он часто притягивает в жизни мужчин, которые могут быть обманщиками, которые могут быть склонны к пьянству, к бродяжничеству, к каким-то зависимостям и вот эти мужчины они могут приходить в ее жизнь как учителя с целью с целью то есть основная цель ну они конечно об этой цели не знают эти мужчины но цель их поведения в отношении данной женщины такова что она должна с их помощью прийти к сильному духовному росту она должна вырасти как-то внутри себя что-то переосознать, стать совершенно другим человеком, не таким, не такой, какой она пришла в этот мир, а духовно вырасти внутри себя. И обратите еще внимание, вот видите, ключик Херон, он показывает на ретро-Марс. Опять же, он сюда возвращает нас да, к тому, чтобы женщина обратила внимание на свою вот мужскую часть характера именно на характер где-то в чем-то ей нужно быть мягче слишком много мужской энергии ну а соответственно что к мужчине ну к человеку которому очень много мужской энергии может притянуться человек у которого слишком много женской энергии ну к примеру если она мечтает о сильно мужественном мужчине то есть таким будет очень сложно и в итоге могут притягиваться вот по Нептуну те, которые склонны вот в чем-то ее обманывать, в чем-то пользоваться какими-то ее ресурсами, ее благами, как-то пристраиваться и будете больше не дающими, а берущими от нее. То есть, возможно, для нее вот именно так, как оно есть, это и был, ну, было к лучшему. Ну хорошо, давайте все-таки посмотрим на будущее. Так, ну вот ее карта рождения. Вот он, ретроградный Марс, который находится в шестом доме в соединении с узлом и имеет расходящийся, но все же, аспект Солнцу. То есть, вот это вот сам по себе аспект, а позиция от Марса к Солнцу может говорить о несколько конфликтном характере. Еще, вы знаете, обычно, когда в карте человека Марс ретроградный, это говорит о том, что кто-то в семье, ну, и в которой она выросла, мог плохо управлять своим гневом. И вот это вот качество, оно могло передаться этому человеку. И еще оно часто указывает на то, что человеку нужно экономить свою энергию. То есть вот ей нельзя постоянно работать в одинаковом ритме. Ей легче будет работать в авральном. Например, вот накопила сил, выполнила что-то, потом лучше отдохнуть какое-то время, потом снова действовать. Ну и здесь опять же идет указание на то, что ей в этой жизни положено много работать, заниматься работой, бизнесом, здоровьем с ним заниматься, хотя у него от рождения здоровье должно быть достаточно хорошим. Учитывая, что он правитель седьмого дома партнерства Нептун, Нептун ретроградный, это один из указателей, от того, что избранник может быть где-то недалеко от дома. Может быть, как-то знакомство через родителей. То есть человек может находиться где-то рядом, или знакомство, знаете, через самых близких знакомых. Причем сам человек может быть родом быть и издалека, судя потому что здесь стрелец попадает в угол четвертого дома. Но тем не менее, тем не менее, вот знаете, вот как знакомство по протекции. По проте... И обязательно этот человек должен быть одобрен родителями. Ну и по ретро планетки, здесь идет, конечно же, намек на поздний брак. То есть, да, он возможен, возможен, но достаточно поздний. Ну и, к сожалению, учитывая, что все-таки он ретроградный, то это один из показателей того, что человек может быть проблемный. Ну, какие проблемы я уже озвучивала раньше. Также... Один из идентификаторов Солнца, отвечающего за будущего мужа, находится с южным узлом соединения, что говорит о том, что эта тема уже отработана, программа, и он находится в... 12 двенадцатом доме двенадцатый дом часто указывает на то что возможно с отцом были какие-то очень странные обстоятельства или неизвестное его происхождение или он где-то находился далеко длительное время может быть в каком-то заточении возможно у отца могли быть Какие-то психологические проблемы, но не обязательно. Но вот 12-й дум это, знаете, как человек вот, имеет какую-то тайну, о которой не все знают. И здесь также есть указание на то, что по этому же солнцу, что ее будущий муж тоже может иметь некую тайну, либо находиться далеко, либо это могут быть отношения на расстоянии, или он может, ну, то есть это могут быть неофициальные отношения, гражданские отношения, или же, ну, могут быть какие-то обстоятельства с ее человеком, когда он, ну, например, просто часто не присутствует дома. Ну, капитан дальнего плавания самый простой вариант. Вполне вероятно, что ей, наверное, и легче всего было бы выйти замуж и быть с человеком, который не будет с ней находиться там 24 на 7 в одном помещении в одном доме в одной семье тем более видите у нее вот дом отвечающий за семью здесь нептун находится в соединении с юпитером то все-таки какие-то туманные странные обстоятельства с домом с семьей связаны плюс вот этот вот аспект от нептуна к стурну, он указывает на то что ее могут вообще как-то ну, вне зависимости от того, будет у нее мужчина или нет, ну, вот как-то по теме семьи у нее какие-то разочарования могут быть, какие-то, может быть, психологические вот сомнения э, в том, что а будет ли она счастлива, вообще нужно ей это или не нужно. Где-то вот, вот, вот, вот, вот, какие-то метания душевные, такое впечатление, что и вот страхи, вот ничего не будет нравиться, чтобы не было, чтобы не происходило. Складывается ощущение, что какого бы ей там человека там не дала судьба, вот она все равно может вот внутренне быть как-то этим человеком недовольна. Но все-таки давайте попытаемся еще чуть-чуть глубже копнуть. Ну, например... Давайте подумаем, какой для нее будет наиболее еще вот, человек, с какими качествами характера подошел бы ей. Очень хорошо было бы, чтобы у него что-то было бы в знаке рыб. Например, то, чтобы он обладал такими качествами, как сочувствие, доброта, понимание, забота. Хорошо, если он будет из другой страны, если он будет связан с какими-то там духовными, может быть, практиками, то есть он будет духовно богатый человек, духовно развитый человек. Ну, если, например, говорить о профессиях, это, например, может быть доктор, врач идет по рыбам, поскольку связан с сочувствием. Что это еще может быть? Ну, учитывая, что ее четвертый дом в Стрельце, возможно, еще и что-то в Стрельце может быть находиться у данного человека. Ну, вот ее луна, например, в Козероге имеет очень хороший аспект к Меркурию что говорит о том, что она очень контактная, очень общительная, эмоции немножко закрыты, прячет, строго, видимо, было воспитание с детства, может быть, недостаток был вот, знаете, такой эмоциональной близости с кем-то из родителей. То знаете, когда накормлено, будто дед, но вот немножко эмоции закрыты. То есть, ну, возможно, просто в силу каких-то причин люди были слишком заняты своей работой. Ну, времена были раньше тяжелые, когда было важно накормить, обуть ребенка, то есть удовлетворить вот, первые базовые потребности в первую очередь о чувствах, о эмоциональном контакте уже как-то уже особо сильно и не думали. И вот теперь вот, знаете, человеку немножечко не хватает этого. И кстати видно, что очень дружелюбная, очень общительная. Да, немножко подводят иногда друзья. Да, иногда финансовая сфера бывает нестабильной. Но, но хорошо, чтобы еще у человека что-то возможно было в знаке зодиака стрелец. что-то это может быть ну, например солнце. Я думаю, что очень бы хорошо со стрельцами она пошла бы общий язык. Ну вот, к примеру, давайте посмотрим карту ее предыдущего партнера, с которым они, ну, их отношения так и не были зарегистрированы. Вот знаки Стрельца у него и Нептун, и Марс, Луна, так же, как и у него в Козероге. То есть, это говорит об очень хорошей эмоциональной совместимости. Плюс Человека Венера находилась в Водолее, там, где ее Марс. Это говорит о хорошей физической совместимости. И... Плюс еще и его Юпитер попадал в ее седьмой дом партнерства. То есть он для нее был как, ну вы знаете, не совсем спонсор, но человек-покровитель. То есть человек, который для нее что-то что давал. То есть почему почему их отношения не перешли на другой уровень? Ну возможно он был слишком свободолюбивый, возможно... У него были какие-то свои взгляды на семейную жизнь. Может быть, человек не верил вообще в семейный институт, в институт семьи традиционный. Хотя это странно, вот видите, у него здесь идет такая вот рецепция: управитель асцендента Луна находится в седьмом доме, а управитель седьмого дома находится Сатурном в первом. То есть это очень интересная. Такое сочетание, говорящее о том, что человек этот очень привыкает к тому человеку, которого считает своим партнером и не склонен его менять. Человек достаточно постоянен в своих привязанностях. Вот я здесь совместила карты. Видите, его Юпитер в ее седьмом доме вообще шикарнейший аспект, очень хороший говорящий о том, что между ними очень много общения было, плюс в ее четвертом доме семьи и его луна. Его Марс, то есть человек мог быть достаточно активен, если они вместе проживали, то есть мог серьезную активность оказывать, значительную ну, совместную жизнь, плюс забота здесь была, взаимное понимание, любовь. Ну, любовь, любовь здесь была, вот однозначно, она здесь была. То есть почему не перешло в нечто больше, не знаю, может быть у человека были еще какие-то обстоятельства о которых мы не знаем но совместимость была очень хорошая очень сильная ну давайте еще посмотрим на транзиты значит что мы видим во-первых, Нептун, управитель седьмого дома в ретроградном положении идет уже по дому партнерства то, собственно, шанс Ну, если говорить о транзитах, то пока Нептун не выйдет из знака рыб а это еще ну, год точно ну, может быть и два сейчас давайте посмотрим ну вот, до июля 24 -го года Нептун еще будет находиться здесь точно в знаке зодиака рыб судя по всему в ну, ближайшие два года в ее распоряжении еще имеются, для того, чтобы что-то построить в личной жизни. Плюс еще и ждем Юпитера, который скоро тоже зайдет в ее седьмой дом. Он помогает, он, он очень силен в этом доме. Это уже произойдет в феврале, то есть 22 год очень значимый будет для личной жизни. Еще очень важный момент, что у нее сейчас идет Плутон по пятому дому. Вообще, пятый дом связан с любовью, и когда Плутон проходит по этому дому, то он, конечно же, все полностью кардинально меняет. И отношение человека к любви, и любовь в жизни человека, то есть действительно человек может пройти некие трансформации, которые ну, смогут, ну, благодаря которым он сможет максимально что-то поменять в своей жизни. Но в данном случае здесь как раз тема любви. Ну вот если посмотреть на ближайший соляр, то есть это до дня рождения, смотрите, у нее луна в девятом доме, в соединении с Сатурном. Здесь есть указание на том, что она может поменять место жительства, может быть переезд очень важный, изменения в делах статуса. Ну, здесь идет любовная тематика, но по двенадцатому дому, 12 дом это что-то тайное. После дня рождения 22 -го года, до следующего дня рождения 22 -го года, здесь у него какая-то не совсем ясная ситуация в сфере семьи. То есть, опять же, что-то либо тайное, либо здесь идут гражданские отношения, потому что Нептун точно стоит на четвертом доме и солярном и при этом он попадает в дом партнерства то есть может быть совместное проживание но это такие либо неофициальные отношения, либо тайные а вот уже с 23 -го года у нее с момента дня рождения посмотрите как красиво луна устремилась в дом партнерства вообще четко указание на то что у человека могут произойти очень важные, очень серьезные изменения в жизни, год будет очень значим прогрессиям луна у нее через два года перейдет в рыбы в рыбах она будет склонять больше к к семейным традициям ну и в общем тогда середина 23 года и начиная с середины 23 до середины 24 вот у нее по прогрессом. посмотрите, как красиво Луна, Юпитер, Нептун выстроились в один ряд прям соединение с четвертым домом брака и семьи. Ну, по, по моим таким предположениям, что что-то очень важное должно уже прям четко произойти в ее жизни, то, что повлияет на ее дальнейшую семейную жизнь ее семейный статус это может произойти через два года но понятно что это может быть не резко а уже может начаться подготовительный этап когда уже что-то потихоньку потихоньку начнет двигаться с места главное хочу повториться ей важно обратить внимание на свой характер на умение уступать. Четко нужно понять вообще, какой мужчина с ней может быть рядом. Может быть, она ищет среди тех мужчин, которые ей не подходят. Ведь далеко не все, что нам нравится, нам подходит то есть вот какие-то знаете важные должны быть внутренние перемены произойти в голове у человека, чтобы к нему притянулся именно тот партнер, который ей нужен. Шансы у нее для этого очень высоки, возможности есть. Ну я думаю, что звезды сходиться в нужном направлении будут. Ну а от нее требуется просто вовремя свою фортуну схватить за хвостик и все сложится. Надеюсь, что Прогноз был полезным. И, пожалуйста, давайте обратную связь. Оставляйте свои комментарии, делитесь этим видео, помогайте, пожалуйста, продвигать этот канал. Удачи!